Казалось бы, марка Renault покинула Россию, не оставив россиянам никаких шансов на покупку своих моделей. Нет, формально АвтоВАЗ может выпускать логаны Сандеро и Дастеры. Но тогда автогиганту придется платить французам Роялти, что делает затею не слишком прибыльной, а в условиях дефицита комплектующих вдобавок крайне рискованной. Однако, как это бывало прежде, всем фанатам французского бренда на помощь готова прийти Белоруссия. К слову, нечто подобное мы наблюдали после русской весны 2014 года, когда наши западные соседи начали активно предлагать санкционку, поставляя на прилавки «белорусские» — разумеется, в кавычках — креветки, хамон и пармезан. Итак, дилеры Renault прежде категорически отказывались продавать автомобили гражданам России, ссылаясь на запрет от представительства. Но теперь эти запреты сняты. Самый доступный вариант это седан Logan Stepway, который реально приобрести за 1 миллион 370 тысяч российских рублей. За 2 миллиона или чуть больше можно присмотреть Duster, Captur или Аркану. Логан будет тольяттинской, а кроссоверы — московской сборки, так что это лишь остатки старых запасов. Но самое любопытное предложение — это новенькие «Калеосы», прибывшие из Южной Кореи. Их отдают по 3,5 миллиона рублей. В страну завезена партия из полусотни хорошо упакованных машин, оборудованных 170-сильными 2,5-литровыми атмосферниками. Как только этот тираж будет распродан, в Белоруссию привезут новый. Как поведали телеканалу АвтоПлюс, сами продавцы, если автомобиль будет приобретать россиянин, с него дополнительно возьмут 30 тысяч рублей, чтобы оформить электронный паспорт транспортного средства. С ним никаких проблем при постановке покупки на российский учет не возникнет вообще. По какой схеме наши западные соседи получают сейчас южнокорейские колеусы, не очень понятно. Действующее до декабря одобрение типа транспортного средства оформляла ЗАО «Рено Россия», прекратившая деятельность около месяца назад. Однако в списке представителей значится минский дилер Renault. И нас прямо заверили, что речь не идет о параллельном импорте. Автомобили действительно ввезены согласно действующему сертификату, которым располагает поставщик. Более того, минская фирма «Автопромсервис» — старейший дилер Renault в Беларуси — возобновляет свой статус независимого импортера, утраченный после перехода белорусского рынка под эгиду московского офиса. Помимо «Калеуса», в продаже уже есть семейство Renault Master. А следующим шагом станут поставки других автомобилей европейской линейки, и тогда через Синеокую можно будет приобретать Рено и дачи, которые, впрочем, еще предстоит сертифицировать.